Назад тому впервые услышала о вашей школе и с тех пор я каждый день понемногу слушаю вас мне нравится легче на душе пожалуйста как выйти из депрессии как выйти из депрессии которая мучает долгое время старайтесь думать о будущем и старайтесь проговаривать себе что увидите с открытыми глазами прям садитесь и говорите: я вижу телевизор я вижу стену стена прямая я вижу потолок на потолке я вижу и это делайте каждый день на протяжении 10 минут хотя бы после этого делайте так восхищайтесь. Делайте так, берете бутылочку, ой, какая бутылочка, ой, какая чашечка. И ходите вот так по квартире, ой, какая бутылочка, какая чашечка, какая стена и какая там и так далее. Таким образом сможете от депрессии избавиться. Если депрессия есть, то ее может убить только восхищение.